Бля... Yeah. А что вы делаете на моем канале? Еще че-ещё че нога торчит из-за заднего бампера, блядь. <свят> Все. опустился. <свят> так, нормально, да? <свят> давай, вот так вот, давай, вот так вот. <свят> Гарри Поттеру недодемоны, зачем ты... Бля... <свят> Куда он улетает, блядь? <свят> Гарри, торопись. Гарри, спеши. Вы хотите нарезку? <свят> да. Вот, <свят> че-то. Жить, Что? Как ты запел таким? Я в косынку. Блин, только косынку открыл, да ладно. Я в шут. Ну и давайте, давайте, ребятки, нажимайте, давайте. Ну, ну. А не хотел не нажал, Один, типа, думает, заходите заходите за что вы говнёй. Да вообще говнюк, вот зачем ждать, блин, хочется потроллить им? Ну блин, тема. жми. я нажал так-то. Вот, только что нажал. на Почему на бабках кровь, я спрашиваю? Это гравные деньги. А, подожди, я ж дигл не взял. Нахуй тебе дигл? Дигу в текстуру его появляется, Возьми нож. Что у тебя там в текстуру, Убей ты его, глянь. Он что, прикалывается глянь. Убей ты его. Сука. Так это ж мы можем заранее чекнуть, где они побегут тизи будет. Тизи, тизи. Тизи, мать, Ну, Тизи, Ну, нафиг. Ну, ты сделал. Ну, ты Ну, мужик! Спасибо! Я Ну, тебя! Ну, нафиг. Ну, нафиг. Ну, присел в уголочек, Ну, дум... нафиг. Я, я, я в домике! <мыви> <сíки> <сíки> <уся> У тебя вообще классно получилось, вот честно, честно. Потом вырежешь, будешь подставлять. А это идея. Зашел, зашел. Сейчас выйдет к тебе, если что. Я да. Уже нет. Вон, вон, вон. А чисто в нож, знаешь, в, в мининчик попал. полетел сидят и че? не умей играть ты стрелял из дома через стенку блять ты уже сука по полной спалился жди. мальчик он ушел и не слышит тебя соси ты че, сука боже школьники сэр как говорится уходим че... уходим уходим уходим уходим а куда уходи. Обходи, ты хотел сказать да Нем, уходи ты зади идет теперь за тобой не он идет сразу я пойду об этом плане. Ой, ди-ди-ди. Чекай, стоп-ду. Давай спланируем. Это первый план, по-моему, в нашей катке, а не второй. второй, второй. второй. Садись, секунду. В угол светку. Кто тут убежал? Ч ⁇ Найс, найс, найс. Найс. Зокруг из потери. Там же, похоже, там же. Походу. Там же. Соседник. Он тебя даже не заметил. Он тебя даже не заметил. Сука, у меня сердце колочется. Он тебя даже не заметил. Вау. фига себе. <говор> ну давай, Тёма, ну. Я авика на ножи взял. Подбирая, Подобрал, хули. ]ling. Жалко брать не Минус, блин. Бомба здесь, бомба здесь. Так, вс уже... ⁇ ok, я думал ты сверху. А так ты ж... лол. Давай, давай, пускай вс ⁇ бомби. Вс ⁇ Зажим, херовый получился. Оправдается, оправдывается Просто пацан, когда скилл то тут уже без вариантов Ой-ой-ой Скилл, скилл Александр Невский против Шведа Фильм такой выпустили Сейчас все Вот он вовремя выходит Сейчас будет то же самое Ну, ну Пи***ц ты, Владос Серьезно? А, блин, меня догнали. У меня 9-9. Ты понимаешь? Желодос... Ой, мне им по 7 друг Это я. Спасибо. Меня. Друг всегда поддержит. Вообще. Эй. <laughs> <laughs> 7355608, три пять пять шесть запоминай семь пять шесть чтобы без, без набора сапера не 7355608. семь три пять пять шесть я так и сказал 7356. пять шесть он не успеет а он не успеет диффуз... а он набрал вот как -мо так ты записываешь вот сейчас? Теперь да, теперь я записываю. Я всем много, если мама на YouTube зайдет. Верни гони, там по 10 просмотров, хуй она увидит. отлично. Где такая Наталья Петровна такая? что там паша, как бог вообще катается? Давайте, я не знаю, я сыграем. Блядь, ясно. Ох, нас видишь денег нету. Да я что-то не поднял. Лучше нас утка. Горит, <сёп> убийца плачет, но он не мог сделать иначе. Он хотел. Ушел куда-то. Он, наверное, это... так... А, это... Недушевно <сёп> <сёп> Один прошел там. Шур. Еще один, Бегу, помогаю. Зареши его, хороший. Шорт, шорт, шорт. Вот он, вот он, вот он. Тева, что ты делаешь, машина? Т ⁇ ма. Ты фургон, тева. Он диффузик. На с пляжа Ты меня обогнал а, это, это хорошо, это хорошо вот, видишь, Я стал меньше говорить, я стал больше тащить Ты прям свой это Э, гипотезу свою подтвердил ты все еще помнишь мою гипотезу конечно меня прочекали просто сиди сиди не лезь пожалуйста не умирай не умирай один из выше они там сидит я ж попечусь не лезь не лезь не лезь не не лезь пожалуйста не лезь мой человек справился Темно, ты слышишь? Да, я это слышал. Темно. он все еще там стоит, Видишь, его да, пушки. Я увидел его ствол. О, За шескорострел. Тма. Что? Ты увидел его ствол. Иди делай, чей минус 4 ладос. Погнали, погнали, погнали, погнали! Беги, беги, беги, беги, беги! Не успеешь! Вот слева! Не успеваешь! Все, опоздал! Это он стреляет! Это Кто, никто не стреляет! Я так сказал, что ты ложь. Давай, иди добивай, иди делай минус 4, иди делай минус 4! Точняк, точняк, точняк, минус 4, быстрей, быстрее, быстрей! Пошел, пошел, пошел, стажа! Бум! Давай! Бум! Блядь, хитрос. Беги, честно. Ну это а, скорее всего. Гласит, гасит. У меня такие же эмоции, если честно. Я не знаю, как вы. Куда вы все побежали? -мо, Ну, так. Давай еще. Давай, не дифуз, мозафакер. Сейв, Сейв ему, блять. Я минус 4 сделал, ты понимаешь это. просто. Бустеры, бустеры, бустеры. Бустер. Бусит. А, 1, нормально поиграли, честно. Все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Да и на мой канал тоже. Супер, Больше ага, сутка. ну ладно, я, я оставлю, я оставлю так что. Куда ходит. ты вышел? Все не оставлю, я обиделся. Этого. А я в комментариях оставлю. Доспавлю. Всем спасибо за просмотр. Ну, я не знаю... Ну, вы уже примерно поняли. Эм, вот я тут делал нарезочку по КС. Это как-то... Какие-то смешанные чувства у меня по поводу неё. Я убил на вот это вот, что вы сейчас видите на экране. Ну, то, что вы только что посмотрели. 9 месяцев. знаете, 9 месяцев я убил на вот это. Конечно, да, больше, большинство времени ушло именно на отбор материала. И, кстати, лучше я буду записывать звук с микрофона, чем с камеры. Да, это, конечно, упущение. Но не суть. Я тут вспомнил вообще главную заповедь ютубера. Я вообще ютубер или нет? Если вообще можно назвать заповедью. Делать нужно то, что тебе нравится делать. А, скажем так, конечно, скажу, что моя нарезка мне не нравится, но процесс создания уже не настолько доставляет мне удовольствие, как раньше. Так что, возможно, это последняя нарезка по КС. Да. Но, несмотря на это, у меня есть для вас кое-что еще. <Слышко> Блядь! Серьезно. Охуенно, просто Да охуенная игра, просто обожаю ее. Вот где он? Я только начал увидел одного за. Здоровой брони, как? Просто несколько пулек, и я труп. Да! Я победил! Ооо, оо, я вообще случайно победил, я. Так что не переключайтесь.